Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Мне в последнее время почему-то сразу в нескольких книжках попадалось на глаза описание шикарных трапез, в которых в череде прочих кулинарных изысков присутствовал обязательно перепелиный паштет. Я часто готовлю паштет из куриной печенки и на канале его показывал, домашние очень любят, а вот перепелиного ни разу не пробовал. Загорелся, решил приготовить, но в холодильнике на тот момент у меня присутствовали только куриные корочка Я сделал. Дети смели в один момент. Мне показалось, что печёночный гораздо вкуснее. Но я сказал себе, делать так по-большому. Поехал в магазин, купил этих несчастных. Понятно, почему из них паштет делают, ведь если жарить, тут есть нечего. Воробьи какие-то. И сейчас таки приготовлю все как полагается. Приступим. Перепилов надо отварить в небольшом количестве воды до такого состояния, чтобы мясо с костей отваливалось. Соль, черный перец сюда и душистый. У меня фермерские, минут за 40-50 край сварится сварятся. Диким, я думаю, и часа, может быть, мало будет. Я же пока подготовлю овощи. Понадобится лук, чеснок, морковь. Все это надо обжарить до мягкости и даже до начала изурмянивания. Учитывая, что в паштет идет большое количество сливочного масла, я на нем все обжаривать и буду. Кстати, в тех же книгах и паштет, из упоминался, но в наших краях зайцев не купить, кроликов завались. Но я думаю, что из кролика получится такой же практически, как из курятины. Сначала обжарю лук до полупрозрачности, и только затем добавлю морковь с чесноком. В луке очень много сока содержится, он сейчас начнет выделяться, если сразу морковь положить, она варится в этом соке будет. А мне нужно все таки ее обжарить, чтобы сахар лука, сахар моркови карамелизовался. Вкус карамели просто от вкуса сахара отличается, согласитесь. Ну, вот сейчас можно и добавить. Собственно, на этом все подготовительные процедуры завершены. Сейчас овощи обжарятся, выключу, оставлю остывать. Перепелки сварятся, оставлю их остывать прямо в бульоне. Остыли. Надо с костей все мясо снять. Ну а теперь перепелок вместе с обжаренными овощами пробиваем в блендере, приправляем, добавляем сливки и можно пробовать. Сладко получается. Вот все-таки и лук, и морковь дают много сахара. Ну и сливки тоже они добавили. Значит, нужно добавить соли. Однозначно перца побольше. И может быть немножко мускатного ореха. Значит, мускат, соли. щедро прям так соли. Вот так вот, наверное. И перца. Так, ну, мне дико интересно, отличается он по вкусу от куриного или нет. Отличается. Реально отличается. Действительно, деликатесный. Очень нежный, тонкий, яркий вкус. Нет, может быть, излишней сладости, какую я обнаружил в курином паштете. Прям интересная штука. Знаете, наверное, и с кроликой тоже как нибудь попробую. Мне кажется, это классно. Отличная просто закуска на завтрак. Приготовьте. Ну, если найдете перепелок. На этом позвольте с вами попрощаться. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока!